Ребята, всем привет, привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня я хочу вам показать свои новые чехлы до телефона. Я решила обновить свои чехлы и поделиться с вами. Все ссылки на данные товары будут в описании под видео, поэтому обязательно взгляните потом в этот интернет-магазин. В этот раз я решила заказать себе три чехла и один подарок для мужа. Первый чехол, это вот такой вот необычный, он такой пушистый, и на нем вот такая вот интересная шапочка, мне очень он понравился. Шапочка прям как настоящая, и здесь такой мех, который, при если вы по нему потрете, он меняет немножко цвет, и он очень приятный. Этот чехол такой прикольный, и его приятно очень держать в руках, очень качественно сделан, так что мне он очень понравился. Также хочу вам показать чехольчик прозрачный, здесь нарисована такая вот девочка красивая под зонтиком и внутри этого чехольчика блески, которые все время перебегают вверх-вниз. Мне данный чехольчик очень понравился, поэтому я решила его заказать и совершенно не разочаровалась, он очень плотный, хорошо сделан, есть здесь все отверстия для кнопочек и очень мне понравился он также очень сильно привлекая на сайте Много. я увидела очень интересный чехол я даже вначале подумала что это не чехол а какая-то специальная камера которая присоединяется к телефону но оказалось что это очень красивый чехол здесь сделаны даже вот такие вот как будто бы кнопочки также как будто здесь фотоаппарат. И еще меня порадовало, что если вам неудобно, вы можете в любой момент снять эти кнопочки, чтобы они вам не мешались, и обратно также пристегнуть. И еще к этому чехлу прилагался вот такой вот ремешок, за который вы можете вот здесь при и ходить с чехлом, как сумкой. И если, например, вам надоест данная крышка, вы всегда можете ее заменить обычной. Просто берем вот этот, снимаем, снимаем и одеваем сверху вот такой вот обычненький защитный чехольчик. Очень классный чехол, мне очень понравился. Также есть отделение для кнопочек. Необычная вещь, которая действительно привлекает к себе внимание чехольчик мне очень понравился и последний чехольчик это вот такой вот черненький серым чехол это чехол для айфона 5s и хочу сказать что он тоже интересный Он состоит из двух деталей то есть наверное можно купить вот такую вот детальку запасную тоже очень хорошо сделан прорезиненный чехол не уносит